Вместе со всей страной IT-лицей КФУ отмечает День знаний. Традиционно на торжественной линейке ректор Казанского университета не только искренне поздравил учеников, их родителей и педагогов, но и оставил напутствие на предстоящий нелегкий путь. Учеба – это достаточно такая трудная работа, как бы к ней ни относились. А в it -лице особенно, поскольку вы будете здесь не только учиться, но будете здесь жить. Я надеюсь, что вы здесь подружитесь, найдете новых друзей. После официальной части талантливые лицеисты порадовали гостей интересной творческой программой. Вот и войти лицей, прозвенел звонок. А значит, уже завтра начинается ответственная пора, полная радостей и открытий. Я жду насыщенного учебного года. Планирую заняться рисованием. Также начать ходить на какие-либо айти-кружки, ну, использовать возможности айти-лицея по полной. Я хорошо отдохнул, я соскучился уже по лицею, по нашей дружной компании, потому что мы здесь, как сказать, 8 месяцев здесь живем, со всеми подряд уже сдружились, вот, я соскучился по друзьям, по учебе, так здесь можно сказать, вот. и думаю уже вот с завтрашнего дня полностью влиться в учебу. Вновь поступившим предстоит первое знакомство с лицеем, который на ближайшие годы стал их новым домом. Мы уже разложили вещи, мы посмотрели наши комнаты, мы узнали наши сухи. Для начала необычное то, что как бы, вот эта вот система, вот, ну и атмосфера какая-то очень крутая. Юные айтишники уверены, что все результаты, которые удалось достичь лицею – это далеко не предел. И впереди их ждут новые победы. Получится ли воплотить задуманное в реальность? Покажет новый учебный год. Аделия Мухамедшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.